Шестая часть решения задачи D15. Мы составили уравнение принципа возможных перемещений при рассмотрении равновесия правой части нашей конструкции. Вот оно под действием внешних сил. Но в этом уравнении, к сожалению, мы получили задачку с тремя неизвестными, что мы предполагали изначально, просто потому что мы составляли всего одно уравнение, а неизвестных у нас, которых осталось найти, было ровно три. Как поступать в этом случае? Ну, думать что-то, что-то делать. Один вариант вы увидите у авторов у Ябонского с авторами при рассмотрении примера решенного я предложа, предлагаю, предлагаю, предлагаю, уважаю, ну или облажаю, в общем-то это не важно. Но сейчас я предлагаю вам э, другой вариант решения. То есть вот у нас три неизвестных, неизвестные реактивные моменты, две составляющие неизвестной реактивной силы, точки Б. Чтобы эти реакции определить, я предлагаю поступить следующим образом. Ну, Давайте вспомним, как все это выглядело изначально. Изначально это выглядело вот так. Вот наша конструкция. То есть к рисунку вернемся. Здесь действует сила Q. Здесь действует сила P1. Здесь действует сила P2. Мы ее раскладывали. И вот здесь вот действует у нас что? Сила YA. Здесь внешний момент. А здесь у нас что? Реактивный момент. И вот эти две... Неизвестные силы XB и YB. Я предлагаю для определения каких-то из этих неизвестных, Ну, например, очень выгодно смотрится направление по горизонтали, поскольку вот эти две неизвестные направлены по вертикали. Я напомню, что для равновесия плоского тела нужно, чтобы сумма проекции всех сил по оси X, по оси Y и, по... и момент вращающий относительно любой точки C у нас используется любой точке K какой-то была равна нулю. Мы использовали уже два раза, кстати говоря, правда для разных частей. Мы делили пополам от точки С. Я сейчас не пишу в точке С, поскольку рассматриваю всю конструкцию, и поэтому реакции в точке С – это внешняя, внутренняя сила. Ну вот давайте составим уравнение равновесия по оси Х всей конструкции. Что тогда у нас будет? По оси Х у нас действует только вот эта, эта, эта сила равны нулю, их проекции. Остается проекция силы P2 и силы XB. Проекция силы XB на ось X равна самому модулю XB со знаком плюс. А проекция силы P2 на ось вот мы этот угол например, 30 мы уже вычисляли. Минус P2 умножить на синус 30 градусов. Равняется нулю. Отсюда XB у нас равняется чему? P2 умножить на что? На синус 30 градусов. Это равняется P2 у нас было чему равно там Четырем, по-моему, да? Фух. То есть 4 Давайте проверим сутки, Умножить на 1 вторую Синус 31 Да, P2 4, P2, 4 Значит 4 умножить на 1 вторую Равняется 2 кН То есть вот мы определили то есть Составили второе уравнение Вот оно Раз, два И определили, кстати говоря, за это уравнение Сразу определили XB Абсолютно аналогично я предлагаю поступить вот здесь. Вот. То есть, что сделать? Составить второе уравнение. То есть, сумму проекции всех сил по оси Y вычислить для конструкции. Это значит, чему будет? YA проекция со знаком плюс. Потому что Y, напоминаю, по вертикали вверх направленную. Вот это наша оси. Значит, дальше минус Q, минус P1. Дальше что? Плюс P2 умножить на косинус 30 и плюс, что yb равняется нулю. Напоминаю, что моменты это пары сил. Поэтому составляющие эти пары в проекции на любую ось друг друга уничтожают. Поэтому проекции пар мы не вставляем в уравнение проекции сил. И не так с уравнением моментов. Здесь наоборот мы моменты всех сил вычисляем. Но сейчас речь о том, чтобы подставить сюда. Значит, вот у нас второе уравнение. а, напоминаю, мы вычислили в первой части задачи, когда рассматривали равновесие левой части рамы. Я, ну, вот, 4, 25. Соответственно, это уравнение всего с одним неизвестным уб. Отсюда yB чему равняется? q плюс p1 минус p2 косинус 30 минус yA. Или... Q у нас чему было? Равно 6. P1 у нас было чему равно? P1 было у нас равно 2. Плюс 2. Минус 4 умножить на косинус 30. Это 0,866. И минус 4. Там 75, по-моему. Да? Это равняется. Это у нас 8. Минус 4,75. Это что будет? 3,25. 3,25. Минус 4 на 0,866. 3,466. Минус 3,466. 466. 4,466. 4,466. И это все значит минус. Сколько там? 3,25. Значит минус 3,25. Это равняется 0,210. 14 со знаком минус у меня минус 0 214 теперь теперь осталось только решить нам давайте еще раз проверим значит 40866 the... ну посмотрим теперь 4,25. Я же вижу, что что-то не то. 4,25. 4,25. Соответственно, здесь 3,75. То есть, это я увеличил на 0,5. Я сейчас окончательно запутаюсь. Давайте просто вычислим. 3,75. Минус 3,75. 464 равняется 0286. Все, давайте 0200 с плюсом. 0286. Но ну, это ошибка. Хотя бросился другое проверять. Минус он здесь возможен в данном случае. Поскольку и... Реакция YB неподвижного шарнира может быть направлена и вверх, и вниз. В отличие от реакции подвижного шарнира, которая в данном случае может быть направлена только от плоскости, то есть вверх. Ну, теперь... теперь осталось что? Вот мы составили, значит... Итак, мы решили систему из трех уравнений. Вот это было первое, это было второе, и это было... Третье уравнение. Причем так удачно, что у нас второе и третье раскрылись сразу. И подставляем теперь все это в первое. И находим что? Неизвестный момент мб Он равен... Чему он равен? Он равен минус 11 умножить на XB. Минус 11 умножить на XB. Минус... Что там? 4 умножить на YB. И плюс... Или минус... Плюс 244 Плюс 2,144. Это все равняется. Минус 11 умножить на... Что у нас там получилось? Умножить на 2. Минус 4 умножить на 0,286. И плюс 2,144. Это равняется. Минус 22. Минус 4 умножить на 0,286 равняется 1 144 плюс 22 равняется 23 144 и минус 2 запятая 144 равняется 21 равняется в общем вот это все равняется только с минусом у нас отрицательное числа были больше вот теперь мы закончили нашу задачку найдя все 4 неизвестных вот у нас, давайте выделим XB. Вот у нас y YB. Вот у нас вращающий момент. Минус говорит о том, что мы неправильно показали направление момента. И где у нас X, Y, A. И вот у нас Y, A. То есть... У нас это был единственный минус. Плюс, плюс, да, минус. То есть у нас все направления показаны правильно, кроме реактивного момента. Реактивный момент здесь возникает вот, под действием вот такой системы силы моментов. Реактивный момент здесь направлен по часовой стрелке. То есть система пытается повернуться туда, вся система как бы. Она пытается повернуться туда, соответственно, реакция возникает в обратном направлении жесткой заделки. Ну вот, пожалуй, нам осталось только теперь сравнить с методом авторов. Авторы. Вот здесь мы решали. В первом случае мы практически одинаково решали. Но дальше пошли авторы использовать уравнение возможных мощностей. Я говорил в конце и... Задача D14, которая посвящена принципу возможных перемещений. И сейчас я вам напомню, что уравнение возможных мощностей, оно на самом деле является что просто чем преобразованием, то есть сумма работы всех внешних сил, она чему равна F умножить на дельта r, да, должна равняться нулю. Но если я просто разобью на Раз мы задали какое-то возможное перемещение, давайте мы будем считать, что оно за какой-то возможный промежуток времени совершается. То есть я разделю обе части на что? На дельта Т, на дельта Т. Но это у нас мощность, то есть работа производимая в единицу времени. А перемещение в единицу времени, это что такое? Правильно, это скорость, с которой движется эта точка. Соответственно, получается уравнение ну, это... то есть уравнение мощности выделяемых на Извиняюсь, тут никакой. Значит, вот равно нулю. То есть, мощность, выделяемая на во всех возможных перемещениях система под действием внешних сил должна равняться что? Нулю. То есть, вот здесь скалярно. То есть, вот такое уравнение. Вот это уравнение применяется авторами. И поэтому они ищут. И другой момент. Каким образом? Когда они ищут какую-то одну реакцию, они заменяют искусственно, они заменяют, вот ищут реактивный момент. Значит, они отбрасывают, заменяют вот эту связь, жесткую заделку, на ту, в которой этот реактивный момент может быть не нулевым. Может быть не нулевым. Соответственно, получается вот такая схема. И решают, что уравнение... Принципы возможных перемещений для этой схемы. Поэтому получается опять одно уравнение с одним неизвестным, вот как здесь. Дальше ищут что? Например, YB заделку. Соответственно, заменяют здесь на такую связь, которая что, реагирует в направлении XB и момента, но вот наше направление YB, то что ищет, она не реагирует. То есть допускает вот возможное перемещение по оси YB. Аналогично для оси XB. Видите, они каждый раз видоизменяют схему. Но давайте сравним с ответами. Итак, mb у нас минус 21. Напомню, у нас то же самое. Минус 21. Я, правда, не написал единицы. Килоньютон на метр. xb у нас что? 0,29. У нас что-то другое было. Сейчас посмотрим. 0,286. Но ну, я думаю, это порядок округления. Округляем тут как раз 0,29. И xb равняется 2 килоньютона. У нас тоже было 2 килоньютона. То есть здесь мы хоть и несколько разные использовали методики решения, пришли к одинаковому ответу. Если у вас будут замечания или вопросы, пишите в комментариях. На этом мы закончили рассмотрение задачи d 15 Всего доброго.